Так, ну что, я там видел целую кучу армий э, польских, Речи Посполитой. Ну и да, она тут стоит, получается, под замком Двинск. А -а -а nah. Так, они меня догонят. М -м так, сохранюсь, давайте-ка на какое-нибудь другое какое сохранение, чтобы можно было перезагрузиться, если что. Так, Вагенбург поставили, и да, <смех> Михаил Володеевский. Ну что ж, в прошлый, раз, в прошлый раз вы победили, а в этот раз не победите, это точно. Ребята, вы что-то попутали, реально, берега какие-то. Фух, я уж думаю, игра зависла. Думаю, блин, вот такой вот момент эпичный, я беру зависаю. Вот это было бы, конечно, тупо. Ну, ладно, у нас очень много людей. У Михала ВЛДевского всего 25 человек, и непонятно, что он тут хочет добиться. Видимо, он попутал э, возможности своей армии. Попутал то, что на самом деле он тут всего один дерется. Ты смотри. Идите сюда, ублюдки. Ну, блин, Михала сейчас завалят без меня. Да, блин, свалите отсюда, ублюдки. Хач, хач. У них просто армия состоит из одних татар. Вы смотрите, вот что это такое? Это что, польская армия? Серьезно? Состоит из одних только татар? Крымских. Да ты смотри, какой живучий. Все, готовщинг. Идите сюда, идите сюда, давайте, куда вы побежали? Ну-ка стоять, я сказал, стоять. В атаку. Со скотина какая. Как хорошо мне он поударял, блин. Я что-то удары не поотражал нормально. Поэтому потерял много хп. Беги, трус. Так, остался еще один какой-то там воин. Но его сейчас, наверное, убьют, я так понимаю. Хм. Вот и я косой. Выглядит так, как будто лошадь его убила. Так, ладно. Три человека мы потеряли всего, но Михаил сбежал. Так, ну, конечно, бандитов я брать не буду, нафиг они мне нужны, блин. Все. Спасибо за вещички ваши. Я, значит, разбираю свой Вагенбург и поехал отсюда быстрее. Потому что что-то так, как-то вас сильно много. Я с таким войском не совладаю. Ха, Михаил Володыевский отлетел Поэтому они все <связались> разбежались В погоне за персиком Не, не, ребята, извините, конечно Я знаю, что ваш командующий там был хороший воин но он, однако, отвалился Я не виноват, я тут ни при чем Так, можно еще взять пикинеров, кстати О, семь человек аж То есть я максимально почти уже состав армии имею, да? Джек Митц, кого бы напасть, если так вот подумать Но Михаил Вишневецкий, конечно Потому что у него тут меньше солдат так, они гонятся за мной. Да, блин, хватит за мной гнаться. Анжик Кмит, свали-ка от меня, пожалуйста. Это а то я уже с тобой дрался сегодня, мне как-то не понравилось это совсем. Так, ну блин, вас что-то сильно много. Нет, 167 человек это слишком для меня. Я смогу сбежать, надеюсь? Да, я смогу сбежать. Едем в ковна тогда. Я хочу набрать сейчас прям максимально вообще сколько можно численные солдаты. попробовать еще подраться. Еще известность приобрести. Так, здесь у нас пекинеры, да. Пекинеры это самое то. А, блин, ну еще одного человека не хватает. Прямо прям надо максимально вообще сколько можно. Так как это вот, ну, реально дает мне хоть какой-то шанс выиграть их, а иначе я проиграю битву. Почти, почти что стопроцентно. Так, ну и последний кабак. Я посещаю. Ну, тут, конечно, кавалерист. Ну ладно, я возьму вас так и быть. Для численности у меня вы, ну, вы нужны мне. Так, ну что. Где вы? Где вы, ублюдки? Идите сюда. Все, я теперь готов с вами воевать. Анжик Митцес. Михаил Вышневецкий. А, как я и хотел. Так, собираем Вагенбург и иди к сюда. иди к сюда. Стойте. Я, персик, твое имя известно. я от получил по своим щам от тебя. Да, есть такое. Я известен подобными вещами. Но у нас в два раза меньше. У нас в два раза меньше. Но при этом... При этом надо иметь в виду, что мы находимся в Агенбурге, а они нет. Причем у нас очень много пехоты, которая сможет остановить их нападение. А у них там конницы много, да? Ну, как бы сказать, не сильно-то и много, у них половина состава пехоты, я смотрю. Да, у них очень много драгун. Вот это, конечно, я не совсем верно тогда состав армии выбрал для этой битвы. Но проблема в том, что я же заранее не знаю, какой у него там состав армии, по сути. Да, это, может быть, сейчас реально проблемы. Да, блин, пуля не долетает. М -м, почти попадание. Так, э давайте-ка немножко рассыпьтесь. Огонь, огонь, огонь. Продолжайте огонь. Коню в голову прилетела пуля. Жестко. Так, меня стреляют. Тут видно, что стрелы летят. Так, вести огонь. Держать позицию. Давайте-ка здесь. Отходите. Потому что по моему очень прям жестко ведут огонь. Так, они подходят. Так, а вот сам этот вишневецкий, иди сюда. Блин, он умер. Товченко. Так. Атаку. Конец в атаку. убиваем себе дорогу, яч, рубач, готовчинка. Ну да, это было близко, но мы все равно проиграли. Как бы там ни было, 60. Так, ну если так, после такого поражения, я думаю, стоит, конечно, отступить, убежать. Потому что, ну, это реально показывает то, что все-таки воевать очень сложно с их армиями. Здесь практически не, невозможно, потому что, ну, реально, очень много потерь получаю после такой битвы. И... смысла нет продолжать просто сражение. Так, у нас тут есть крепости несколько. Я думаю, какой-то может взять попробовать. Ну нет, тут везде в крепостях сидят какие-то наместники, поэтому особо их не возьмешь. Разве что можно попробовать Лидский... Лодзинский замок попробовать взять. Да? Это что у нас? Сколько там людей? Ой, да тут еще и командующий сидит, блин. Нет, не получится. Так, ну, а может тогда... Ёб твою мать. Блядь. Так, а постойте, а вот здесь у нас рядом есть еще один какой-то командующий, это Януш Кишка. Что у него за состав войск? У него есть стрелки, причем довольно много стрелков. У него есть жалнеры, у него полученцы с мушкетами. Ну да, у него тоже такой же примерно состав войск, как и вот нашего врага, который мы недавно воевали. Давайте повоюем, попробуем все равно. Персик, когда мы видели последний раз, ты победил. А, ну, я еще раз могу победить, в принципе, я думаю. Конечно, у тебя там, понятно, дело, воинов больше, ты в этот раз на шклепалах гораздо более поболее, но у меня-то тоже армия стала не меньше, точно. Становимся здесь, давайте все. ожидаем их подхода, но ну, у них там одна пехота, блин, вот это проблема. У них там одна пехота, это проблема. Так, мне надо построение рассыпаться. Так, мои пехотинцы, давайте-ка за мной. Конец тоже, а, нет, за мной, за мной, за мной. Все за мной, потому что мы сейчас выйдем Тут находиться очень опасно В этом Вагенбурге Они будут нас обстреливать здесь вот Давайте держать позицию вот по этому Периметру Пока что У них кавалерии, как мы видим, вообще никчемные Их совсем мало Поэтому нам надо именно сражаться с ними в бою Самим идти, то есть к ним навстречу Хотел я сказать Сейчас что-нибудь придумаем. Очень хорошо стреляют мои войны, как мы видим. Да, точность довольно высокая у них. Там, кстати, уже некоторые бегут у них. Да, смотрите-ка, у них там вся армия в полном составе бежит, блин. В атаку тогда, все в атаку. В атаку! А вот и сам этот командующий. Что ж у тебя за армия такая, что она вся бежит от тебя? Лохи твоя, не армия, блин. Так, у него там еще подкрепление, я смотрю, слушайте. Командующий-то уже сдох, а подкрепление-то все равно есть. Так, за мной. Конится за мной тоже. За мной, за мной, за мной, за мной все. Стройте здесь. Держать позицию здесь, держать позицию здесь. Перестраивайтесь быстрее. В атаку конница, пехота тоже в атаку. Да, готовые. Отлично. Такс, разгромили их армию. Вторую волну тоже мы уничтожили. Добивайте их, войск. Такс. Хорошая победа, парни. Хорошая победа. Все, добивайте оставшихся. Блин, тут еще драгун какой-то гоняет. Ты сукин сын. Да ты сволочь такая. Ах, коня хромел. Сука, иди сюда, ублюдок ты кончный. Вот тебе твоему коню тоже. Гони сюда. Держать позицию, держать. Мой. На тебе, ублюдок. Я должен был это сделать. Просто за то, что он убил моего коня. Сука, мне придется опять тысяч 10 тратить на своего коня, блин. Ааа, сукино дети, мой конь. Конь мой, где он теперь, блин? Что там за... Какие-то чуваки крутятся на месте. Ну-ка, спешится. Ааа... Да, блин, там нет такого, да? Спешится. Спасибо. Я должен их убить всех. Самолично просто. Отрезать им одно место. Держать позицию здесь, кавалерия. Ну, блин, чувак, ну что ты творишь? Просто сказал, типа, я, я им отомщу за твоего коня. Иди сюда, ублюдок. Чё ты творишь тут? Пфф, куда он делся? А. Я думаю, куда он делся? Он, оказывается, назад почему-то телепортировался. Какой-то баг небольшой тут есть. Поехали. <свят> Ладно. семь человек нас было убито, а мы уничтожили врага. Янушкишка достался мне в плен. Сдаюсь, ты победил, проклятие. Ну, ты славно бился. Не, ни хрена. Ты полный бомж. Я надеюсь на твое милосердие. Да, надейся. Я еще набираю. Давайте тогда солдат. А, так, кого? А реестровых казаков давайте возьму. Сюрдюка возьму еще. Ну и все. Больше никого из этого, этого сброда я брать не буду. Так, окей. Спасибо. Спасибо вам за ваши оружие. Конечно, но ну, оно мне все равно не достанется. Ладно, это победа, самое главное. Я одержал победу такую довольно знатную. Ну и, в общем, на этом можно, наверное, закончить эти приключения глупые с врагами. А, блин, убежали. Ладно. Ну да, на этом можно, наверное, закончить. Потому что я все равно особо тут захватить ничего не смогу, наверное. А, Крепость-бар. Ну, нет, ничего не сможем захватить. Так, ну-ка поговорить. Даже не пытайся сбежать от меня. И чего ты хочешь? Не обращай внимания. Ну да. Отпускать мы его точно не хотим. Я не хочу в этот раз отпускать больше этих ублюдков. Хочу, чтобы они были у меня в плену. Кстати, давайте я распущу тогда вот этих всех более-менее... Ну, точнее, не более-менее, а бомжатских этих солдат, которые вообще... Никчемный, оставлю себе запорожских казаков и еще кого-нибудь. Наемных альбардистов, например, точно распускаю. Так, наемные Это стрелки. Наемные пикинеры оставлю. Запорожские пятиницев тоже оставлю. Надо кого-то распустить, сильно много у меня воинов. Вот в чем проблема. Давайте наемных парушкетеров распущу, во-первых. Оставлю себя только именно регулярные войска. Так, вот этих, конечно, чуваков тоже я распускаю, они, потому что вообще ничего в бою не могут сделать, они умирают сразу же. Ну и все, в принципе, остальных можно оставить, пускай будут у меня в армии сидеть. Давайте поехали вперед, куда мы поедем? Я не знаю, теперь вот лучше всего в Братслав, наверное, потому что он ближе всего. Так, заезжаем в город. А, что тут у нас есть? Ну, сначала продаем, конечно, все, что у меня имеется, кстати, втильный мушкет треснувший. Хороший мушкет, видимо. Такс, продаем. А, что там по пороху? Порох, ну, так себе цена. Один можно продать. Это все продаем. Продаем. Так, все уже полностью забит весь. Все деньги у него кончились. Так, отдаем еще вещи. Ну и, в принципе, пока что на этом можно здесь остановиться. Больше ничего тут не продашь особо. Ну, ой, это не инструмент. Хотел рыбу продать. Одну можно рыбку отдать. А что по предметам у него? У него, в принципе, есть дешевое пиво. Есть вино более-менее такое дешевое. Ну, инструменты тоже не сильно дорогие. Можно взять. Ну и все на этом. Поехали дальше. Поехали в крепость Ладыжен. Она недавно была занята, кстати, врагом. Там сколько, интересно, людей. Там достаточно много. Крепость сама по себе вообще не очень укреплена. Однако вот людей там очень много. Поэтому крепость захватить практически невозможно. Для меня, конечно же. Так, заходим в Корсунь. Так, в Корсунь вино еще дешевле, оказывается. Еще дешевле много чего, короче. Нужно закупиться много всяким товаром. Так, а масло у них, ну, не очень дорого. Пиво тоже, а нет, пил, кстати, ну, такая цена, более-менее, пойдет. Можно продать немного порох у них тоже неплохая цена, можно продать. Так, ну и все, я хлеб у вас возьму тогда. Хлеб возьму, краску можно взять, ну и в общем-то поехали дальше тогда. Поехали в Черкасы. Кстати, где я вообще брал кредиты, если я не ошибаюсь? Точнее, депозит, где делал еще здесь, вот в этих городах? А, Майдан. Да, вот у меня здесь еще депозит. Давайте я заберу его. Я хочу отвезти в другой город, потому что очень опасно в курсе не удержать. Он прям находится практически уже на границе с врагом. И его могут захватить. А если захватывают город, по-моему, там есть проблема такая. Если он к врагу относится, то очень сложно забрать его, потому что там просто нет такой возможности. Так что я отвезу сейчас свой депозит куда-то в другое место. Перед этим я продам. Давайте-ка растительное масло, конечно же. А также можно продать было бы порох. Но я, по-моему, уже весь его продал, да? Я его уже весь продал, так что его и нет у меня. Хлеб здесь очень неплохая цена. Ну как неплохая, более-менее. Есть, конечно, лучше в городах в некоторых. Инструменты в нормальной цене продаются. Такс. Ну и что мы взамен возьмем? Я думаю, мы возьмем взамен ут... глиняную утварь. Конечно же. Так, и поехали дальше. Поехали в Сеч. Так, -с. В Сечи у нас порох есть, как обычно, мой любимый. Так, а взамен мы можем дать им глиняную утварь. Вино. А, и пиво, кстати, тоже можно дать. пенька еще дорогая. Ну, изделия с из кожи тоже можно продать. Я сейчас хочу съездить, опять-таки, закинуть еще депозиты побольше. Значит, едем в направлении Москвы. Вот, я еду через Изюмскую крепость, давайте туда. В том направлении. Так, подождите, сколько? 40 бунтарей? Серьезно, нифига, сколько вас, ребята. Пора бы поуменьшить вашу численность. 40 человек бунтарей, нифига себе Так, за мной кавалерия ну, хотя кавалерию лучше сберечь Пускай она будет где-то здесь стоять А я там сам с ними сейчас повою, И где они там, хоть столько людей Никого не видно Где-то за холмом спрятались, вот за этим Такс Кам, кам, бэби, кам Идите сюда Ох ты, нифига, а вас сколько И все, кстати, стрелки похожи Офигеть Просто универсальные бунтари, блин Они тут и стрелять умеют, и драться Да Давайте в атаку все В атаку А то я сейчас умру, я чувствую У меня лошадь тем более Карамая, она вообще, блин, еле-еле Едет Ну же, ребята, где вы? За мной, за мной, за мной. Так, пехота в атаку, а вот конница за мной. Давайте в атаку тоже идите. Все, лошадь моя сдохла. Ну, отлично, мы победили все равно. Я уж испугался, что сейчас меня еще кокнут. Вместе с моей лошадкой. Так, чувак там что-то танцует за камнем. Хватит танцевать. Ну что, ребята, отличная победа. Да. Еще одна прекрасная победа. Блин, как я не попал. А, пулька прям под ногами у него упала. Ну, уже не достану, по-любому. Отлично, зато мы и достали их. Хорошо! Хорошо! Очень-очень, очень хорошо. Так, Мы разбили бунтарей. И возьмем еще сдавать себе одного солдата, стрелка. Прекрасно. Так, целая куча всяких ерунды, конечно, выпала. Ну. В принципе, лишним не станет, точно. Ладно, едем, давайте-ка на север. Кстати, у нас скорость примерно одинаковая с этими татарскими налетчиками. Мне вот интересно, мы их сможем догнать или нет. Вообще, по идее, мы их догнать рано или поздно должны, потому что они должны упереться куда-нибудь в какой-то косяк, скажем так. Немного неправильно. Так, пускай расскажет мне о своих навыках Федот. Мы повышаем ему интеллект, и да, у него появляется еще возможность прокачать слежение... И зоркость. Плюс качаем. Давайте тогда ему что еще? Получается, достигла максимума у него обучения. А, или нет, нет, не обучение, а что еще? Так, раз в день каждый герой отдает немного опыта тем членам отряда, чьи навыки хуже геройских. Количество получаем опыта. А, то есть мы можем еще и прокачку ему увеличивать. Но нет, наверное, давайте-ка владение оружием. Где это вот владение оружием? Прокачаю это раз... Во-вторых, ну, можно тогда, в принципе, даже и сделать ему обучение. Давайте обучение ему повыше. Не знаю точно, так оно или нет, как я понял, но... Если так, то это вообще прекрасно. А, повышаем также еще одноручные. Ну, ладно. Так, сердюк тут прокачался еще. кишка, ну-ка что? Он? Даже не пытайся избежать от меня, ну... Ясно все. Так, ну мы идем... За этими татарскими налетчиками мне бы хотелось их догнать, но догоним ли мы их или нет, вот вопрос очень большой. Потому что у них очень много людей, да, мы их догоняем. <сёк> <сёк> что, черт возьми? Татары выручили английский язык, серьезно. <сёк> <сёк> так, Ладно, держать позицию, ребята. Ну не, конец, идете за мной, короче, а вот мои пехотинцы держат позицию, потому что они должны сейчас встретить их залповым огнем. Так, в атаку, в атаку, пехота тоже в атаку. слоч по своей верховой лошади просто на на такс осталось всего пару человек у них так ну что я продолжаю тут драчку Эй, ты куда чувак не туда пошел похоже не понял темы а, так у нас что там по а, все убиты уже, отлично. Всех убили, и сейчас мы много людей сможем взять себе в отряд. Причем прям элитных. Так, элитные, это не надо, это не надо, это не надо, это не надо, это не надо, это не надо. Ну особо на самом деле здесь хороших людей нет, только запорожских стрельцов я возьму. Ну а кавалеристы, ну, не знаю, остороже, ну не знаю. Просто денег сильно много они жрут, а при этом как-то, ну, пользы от них я бы не сказал, что прям уж дофига. Ладно, одного человека я взял, зато их разбил. Самое важное. Освободил людей, так скажем, от рабства. В Черкасск заедем. Раз уж он нам по пути прям попался. Так, здесь дофига моих товаров. Еще лежит, конечно же, залежал этот товар. Просто там уже сто лет, лет в обед лежит. Так, на утвер здесь имеет смысл продажи. Так, еще все вот это продам. Пор, кстати, дешевый возьму тогда. Так, Такс, такс, такс. Отлично. Ну а что можно тут продать по более-менее божеской цене? Ну я даже не знаю, что именно тут. Потому что все как-то дешевое. Разве что то копило, наверное. Ну и все. А в размен что взять? Ну можно железо, в принципе, купить. Ну хотя тоже так себе. Покупка выходит. Краски можно купить еще. Можно купить... О, Ну конечно, хлебушек можно купить жареный. А я знаю, где его продать теперь по более великолепной цене. <с> Недавно я там был, и я точно помню, где это можно продать по хорошей цене. Ладно, купили. Что ж, на этом я закончу. Наверное, две серии у меня было, или одна. Я точно не уверен. Ну, в общем-то, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, ставьте комментарии. Всем пока, удачи!